По инсайтам очень коротко. Это то, что я всегда теряю в процессе работы, да, это какая цель и как мы потом все это будем измерять. Не скажу, что цели у нас прям изначально нет, но вот у меня она правда в процессе теряется. Я буду обращать на это внимание, да, что нужно всегда помнить, а зачем мы это делаем. Ну и, соответственно, как это измерим, вот здесь еще предстоит поработать, потому что с измерением дается непросто пока, да, как это показать. Ну и, наверное, добавлю, что, да, вот эта вот история, которую многие уже отметили, что... Мы не информируем, а, да, доносим какие-то смыслы, мотивируем людей что-то делать. Это тоже таким случилось большим инсайтом, ну, потому что для меня изначально это было про, про информирование. А, на этом все.